Мужчина едет в автобусе, а напротив сидит такая сногсшибательная красотка. Ножки красивые в юпочке. У него прям распирает желание заглянуть под эту юпочку. Он и так, и сяк, не выдержал. Наклоняется к девушке, говорит, девушка, вот вам 50 долларов, чуть-чуть прям юпочку поднимите. Она а сто 100 долларов... Я тебе покажу то место, где мне вырезали аппедицит. Да, конечно, конечно. Вот, возьмите. Давайте, девушка, только прям-прям вот, прям сейчас. Девушка забрала деньги. Вот здесь, показывает она пальцем на клинику, мимо которой они проезжают. Спасибо огромное за поддержку и комментарии. Кто не подписан на мой канал? Подписывайся, скорее не стесняйтесь, присылайте самые прикольные классные анекдоты. Я их с радостью расскажу на своем канале. Всем пока-пока.